Здравия всем здравым! И на пороге здравости, тепла, добра, света, справедливости, вселетия, круголетия, полетия. Так, вот, гляньте, у нас сегодня 14 мая или июня. 2022. Или там 7000. В общем... Лето, лето, вон видите, до сих пор у нас есть помидорчики, продаются. Вон перец какой, вон огурчики даже взяли свеженькие, вот редька почищенная. Это лук очистили, Он там и зеленый, чеснок, это красный лук. Это, это не редиска. Так, вот видите, все есть на рынке, все есть у нас только, только, только. Так, а это мы сегодня урожайчик а! Вот, видите, я этот Грибочки нашла какие Вот поддубнички Под дубом там растут, понаходила. Вот такие, это рядовочка ну, вот, немножко, сегодня Сегодня немножко А это синеножка Нашла грибочков Так, это Сережа нарвал Терну Терен Терен, терен называется. Это калина. Вот видите, какая калина. Вот цветет калина, да? Вот она, ягодки. Сейчас возьму, оторву там веточки и кушать. А это яблоки оборвали уже на дереве. Там, где рядом с нами, в одиннадцатом. Вот яблоки все уже порвали. Глянула, такие крупные-крупные. Жалко. Падают, они начинают гнить уже на деревьях. Климат, видите, какой. Так что, сегодня урожай. Пришлось даже залазить на дерево, чтобы нарвать. Вот так вот. Так, ну и вот погода нас радует. Солнышко сегодня. Вот виноград, видите, какой Висит. Висит виноградик, виноградик висит, и у нас солнышко. Сегодня ясный день, он и солнышко светит. Небеса чистые, там где-то он плавают. И он виноградик. Небеса, видите, какие голубые голубые. Так, орех уже все. Пустое листья пооблетали. И все. Полетие, круголетие, все летим. Продолжительность светового дня летняя. Так, вон, солнышко. Всем добра, тепла и света. В ваших весях, у ваших жилищах и домах. В жилищах и местах проживания. Счастья, здоровья, радости. В общем, всего хорошего. <соединяющие> Сейчас 5 вечера. И вот мы тут какое-то чудо увидели. Вот тут, видите, это оно, конечно же, темно. И вот вода льется. Непонятно, откуда вода. Ну, начали смотреть, досмотрелись. Он там из рубероида. Сейчас Сережа поставит так. эту. И посмотрим. Вон, видите, капает прям кап. Вот. Что это такое? Сейчас посмотрим. Крыша сухая. Крыша сухая. А вот тут вот... Ой, ну, фонарь садится, фонари старые. А вот тут вот капает, что оно такое, неизвестно. Конденсат. Так. Давай я фонарь принесу, пойду, наверное. Пока. Вот сейчас. Видите, какие эти тучи идут? Вот залезла на лестницу. Я сегодня крутая. На дерево лазила, теперь по лестнице лазю. Так что так, что вот такие небеса. Шестой час только начало, и уже начинает, смеркалась, как задорно говорил, смеркалось. Так и у нас, вон там, видно закат. Вот тут. Вот такие дела. Вот тут я на лестнице, а, и не видно лестницу, темно. Темно, темно, темно. Ну, вот, видите, ш -ш, какая красота какая. А? Какая красота. Сейчас Сережа фонарь другой притащил. И сейчас посветит. Так, и будем о, вот смотреть. О, вот, о, гляньте, видите? О. Да, как вот а что она вода. такое? Вода. Откуда и что? Здесь у нас же, шветик крыша. А это кусок... Ну, не, не, не хватило... Это ж, э, железок этих купить, чтобы... И сейчас их 7, нет 5. даже в продаже. И вот я не знаю, что... Не хочется, конечно, и за этот самое... А. Сильно, сильно, сильно за это... Вот, что вот, у нас? Кто его знает? Для... Так, ты свети, мне не видно. Вот, видите? Во, вода капает прям. Вот. Вода появляется какая-то. Ладно. Mm -hmm. yeah. Вот так вот. Ну, в общем, у нас там подогнутый этот самый рубероид. И когда дожди были, видно, налилось. На И здесь нашли, нашел дырочку. Вот и стекает. Вот так вот. Не знаю, видно будет сейчас или нет. Хорошо. Вот какой закат в нежном. Видите? сияющая нежная. Вот она. Так это уже, видите, юг. Это вот там на Саурмогилу я на этот самый навожу сейчас. Где у нас Саурмогила? Она у нас на юге. И вот это... Гляньте, все... Все сияет. Закат такой. Это второе солнце должно зайти. Так что вот так. Красота небеса. А эти облака какие-то черные, кажутся. Облака черные. А там, видите, там он, ну, дома, конечно, это... И вот это вот у нас сияющая нежная. Вот, аж сюда идет, видите. Вот. Там дальше Саурмогила сияет. Уже включили этот. Ну, это далеко, конечно. Так. А это восток. Вон там уже звездочка появилась. Так, восток. Вон эти облака плывут. Это север у нас. Вот на севере какие. Сегодня говорили, там по новостям стрельнули по Торезу. Это рядом с нами город, где Боинг. И скинули мертвых боинги вот там была стрельба что-то там кого-то подбили в небесах а у нас слышно было видно и сегодня тоже тоже кого-то сбили в небесах так что так что вот говорят а нам тоже достается. Ну, конечно, не так, как там Мишу в Горловке и по Донецку родные там рассказывают, что делается. Ну, а у нас спокойно. Только показывает, что нас охраняют. Все, пока-пока.